Добрый вечер! Сегодня 24 мая 2021 года и у нас, как обычно, по понедельникам раз в две недели семинар о мышлении, чистом мышлении. И сегодня у нас Максим Осовский. Слово докладчику. Здравствуйте всем! Значит, сегодня у меня семинар доклад или сообщение про слой чистого мышления на схеме мыслей деятельности и мы договорились с алексеем что мы с ним в диалоге ты, ты в диалоге алексей а да, да. вот и я думаю что ты можешь задавать мне вопросы и пожалуй только ты пока вот и ну, мне так будет удобнее значит и для того чтобы на начать как бы вводить вот это понятие чистого мышления на схему мыследеятельности. Я бы вообще хотел поговорить о мышлении и, в общем, начать с того, что в цикле игр проблематика технологизации мышления, который шел с 2014 по 2020 год, мы, собственно, убедились все, что мышление понималось группами по-разному. Это вот ну, такой слайд, где представлены группы, работавшие. На играх не все, это вот такой слепок 2016 года, кто участвовал. Но к 2019-2020 году выяснилось, что группы примерно работают с понятием мышления. Ну, там вот я выделил 4, например, мышление как эффект от смены позиции, Мышление как эффект от поиска ответа на вопрос или от формулирования вопроса. «Мышление как эффект от проблематизации, рефлексии, поведения в игре». И вот подход группы схематизации, в которой я работал, «Мышление как эффект от использования графических методов коммуникации, как эффект от использования других знаковых систем, не речи». Значит, здесь вопросов нет? А есть. Давай. Есть. Это именно мышление, а не чистое мышление. Скажи, а если я вот так вот делаю, видны мои тезисы или презентацию? А тезисы видны. Это плохо. Текст прям текст. виден, да. Мелкий текст. Ясно. Тогда мне надо вернуть презентацию и не возвращаться к тезисам. Так, давай. Ты меня спросил, я прослушаю. Да, это мышление вот, ну, в обычном смысле этого слова или это мышление на схеме мыследеятельности? Ну, насколько я понимаю, группы на игре все-таки строились по принципу, что они будут исследовать мышление как бы принципиальное, такое, как, которое в, лучшем, в лучшей версии определено, московским методологическим кружком, как мыследеятельность. Ну, для меня было бы странно, что кто-то бы исследовал какое-то другое мышление, не мыследеятельность. Вот. Но, тем не менее, собственно, сам термин мыследеятельность практически не использовался. Но это, в общем, было, видимо, связано с тем, как группы самоопределились на играх. Я ответил тебе? А, то есть это мышление в смысле мыследеятельности? Хотелось бы, да, чтобы это было, вот мне весь этот цикл игр хотелось, чтобы это было, что рассматривалось мышление как мыследеятельность. Но группы понимали мышление по-разному. И вот, например, мы в своих работах, которые в ходе цикла игр были сделаны, мы как бы вот прям определяли мышление как мыследеятельность. Это поколенческий, исторический процесс коллективной рефлексии. Ну, а дальше мы значит, показывали, что, собственно, может быть мышление, как бы мыследеятельность не в классическом э, каком-то вот понимании кружка, а как, как это можно более простым, что ли, языком объяснить. Что это процесс коллективной рефлексии, истории кооперации между людьми. Что это процесс создания любых искусственных орудий и средств, например, знаковых, а также денежных и прототипов средств, например, как любая игра, повышающая эффективность и производительность коммуникации и деятельности. И вот, на наш взгляд, что такое мыследеятельность. Мне кажется, из этого определения понятно, что мы считаем мышление. Грубо говоря, мы считаем, мышление – это естественный процесс создания искусственных средств, повышающих производительность труда. А лопата… Или просто процесс создания средств. Конечно, и лопата тоже. Так же, как палка. Когда-то. Ага. Сильно. Угу. Хорошо. Вот. Значит, и это позволило группе, ну и, соответственно, мне, как делающим сегодня доклад, в продолжении идеи Карла Маркса, Который считал, что экономические эпохи разделяются не тем, что производится, а тем, как производится, и какими средствами труда. Сказать, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, и не тем, как производится, и не какими средствами труда то есть лопатой, да, а какими средствами мышления. И отличаются они тем, что понимается под мышлением. Что понимается под способностями человека, как описываются процессы познания, образования в том числе, развития, какие используются средства для технологизации процессов мышления и мыследеятельности. Mm -hmm. Если мы так посмотрим на мышление и будем различать эпохи, то мы увидим много всего важного, в том числе для создания новых средств. И э, я думаю, что этот такой же, э, в общем так, такие же умозаключения, собственно, были сделаны в истории московского методологического кружка. Такой же ход был проделан в истории московского методологического кружка. То есть, э, значит, мышление, во-первых, там понималось по-разному, а во-вторых, э, они смогли увидеть в истории наши предшественники. И, собственно, как мышление одного периода могло бы отличаться в истории от мышления другого периода или от представления мышления другого периода. Ну и, как мы знаем, сам кружок претерпевал изменение своих представлений мышления. Значит, на слайде это показано. С 1952 по 1960 год – этап содержательной генетической эпистемологии и теории мышления. Вадим Маркович Розин назвал это научным исследованием образцов правильной мысли в кружке. Как мыслили Марк, Галилея, Аристарх Самовский и так далее. С 1961 по 1971 год – этапы деятельностного подхода и общей теории деятельности. Ну, значит, это трактуется как, раз мышление – это деятельность, то построение теории деятельности ответит на вопрос, как правильно мыслить. И с 1971 года этап СМД-подхода. Георгий Петрович Чедровицкий пишет, что это этап, когда произошло объединение систем мыслительных и системы деятельностных представлений и методов. После этого была введена схема мысли-деятельности. И я вот э, здесь показываю слайд из своего предыдущего доклада на игре в СМД-баре. Ну, какая-то вот линейка там внизу э, такого периода с 30-го по 7, 71 год, то есть, который включал в себя два таких старых периода, э, значит, о которых я сказал только что. И вот третий период значит который заканчивается вот как раз у меня здесь статьей 83 года в которой георгий петрович описывает как соединение этот период третий описывает как соединение систем мыслительных и системы деятельности представлений Ну а дальше вот тут вот наш период до 21 года и здесь можно ну собственно увидеть что примерно 40 лет значит, прошло, было потрачено на ну, вот изучение вот самого мышления, исследование мышления. И в, как, в какой-то период исследование мышления захватывали как рефлексию. Рефлексия заключалась в захватывании исследований предыдущих поколений, оказавших влияние на московский методологический кружок, на тех, кто как бы, в истории э, философии. В истории педагогики, в истории деятельности представил важные умозаключения относительно такого сложного объекта, как мышление. И далее, значит, собственный такой период развития этих представлений. Ну и я как раз вот хотел сказать, что ну и наша как бы, группа, она тоже двигается примерно в таком же темпо-ритме, потому что... Ну вот, цикл технологии мышления, он примерно вот должен был отрефлексировать представление 30-летней давности, сложившееся в московском методологическом кружке. Значит, ну а дальше мы должны перейти собственно, к результатам этой рефлексии и сказать, а что было мышление в истории как объект философии или как объект нашего исследования. Я не могу согласиться с Вадимом Марковичем Розиным, когда он интерпретирует мышление Платона, Аристотеля, и, наверное, даже не только с Вадимом Марковичем Розиным, а с большой линейкой философов, которые сегодня привносят в современную философию идеи древних греков как образец рассуждений и некой логики, потому что если это брать как конструкцию логическую, то, наверное, да. Но если системно подходить к этим представлениям, то очевидно, что во времена древних греков сама конструкция материала, носителя мышления и всех базовых процессов мышления у нас у современных людей должна вызывать абсолютное удивление и признаваться полностью архаичной. В общем, и критика такого подхода началась не сегодня, а, ну, я думаю, что более там, 300 лет назад, но как-то в русской философии она не приобретает черты ну, такого ну, воинствующего, что ли, противопоставления. Потому что что такое собственно мышление в представлениях Греков. Это горы, которые, значит, с помощью богов выделяют божественный дух, витают идеи, как мы сейчас говорим, и люди вдыхают идеи, и за счет этого, собственно, происходят ну, как вот, какие-то процессы, похожие на мышление. Дух переносится в истории. Этого вопроса о мышлении в другие языки из греческого, то есть, ну, практически нос это тот же самый нос, которым мы нюхаем. То есть, вот, значит, разумная душа помещается в голову, яростный дух в сердце, значит, вожделеющая душа в гениталии, ну, там где-то Дантянь где-то, значит, и э, вот этим всем, собственно, разумный человек мыслит и э, нам предлагается, значит, судить о, о такой организации мышления древних греков вот под вот таким представлением, э, значит, ну, Халасты. Подожди подожди, подожди, подожди, подожди. подожди, Да, да, да. То есть, э, сфера это то, что можно понюхать. Ну, Вернадский ты, конечно, в это вкладывал, как в разумная сфера, да, но э, поскольку мы знаем, что нос – это то, что вдыхается, значит, и выдыхается, и э, там же есть психика, которая Значит, душа, которая располагается где-то внутри человека, и вот Аристотель все это описывает, и, конечно, может быть, конструкция предложений при этом правильная, как, значит, сократический диалог, может быть, выстраивается, но никак не, не оказывает никакого такого разрушающего влияния на наше представление сегодняшнее, но на сфера, да, это в общем-то это сфера воздуха, который, который сфера духа, который и воздуха, и дыхании, и выдохание Зевса. А вот это, ну, такие это твоя новация, вот такой взгляд на древнегреческую философию, или ну, есть что-то, что можно про это где-то прочитать? Ну, я, я думаю, что нужно читать обязательно, но, как, как видим, вот абсолютно точно вот схема у меня просто скопированные из аналогичных статей. Я думаю, что люди, ну, которые пишут об этом, они, в общем, не, не стремятся сильно покритиковать Аристотеля или Платона за это, ну, потому что, наверное, это понимается, что, ну, это дикие представления, но поскольку мы с тобой люди образованные, мы об этом не слышали никогда, правда? Ну вот, о том, что есть визуальная пневмо, то есть воздух, который можно увидеть, поэтому, собственно, на внутренней части головы возникают образы того, что мы видим. Ну, то есть, пневма бывает вот, идейная, которую мы вдыхаем, а бывает визуальная. Ну, так все понятно же, что как бы, мы можем вдохнуть глазами, а можем вдохнуть ртом. Что тут такого? Вот. Ну, вроде бы все логично, но так, ну, так сказать, ну, так как-то необычно при этом. Ну, необычно о, это заставляет пересмотреть о, привычное уважение <свят> и пиитет перед древними греками. Да, а что они должны были понимать? Что как бы вот меня поэтому беспокоит доклады Вадим Маркович, Аристотель ли Платон там такие участники московского металлогического кружка в его реконструкции. Да они нет, они примитивные достаточно люди, которые, ну, к счастью, оставили какие-то свои работы, которые по-гречески в России никто не читает, переводы сделаны очень давно. Переводы сделаны, ну, самые удачные, китаистами, как ни странно. Угу. Вот. И, в общем, когда хорошие философы. Например, Борис Пружинин или Татьяна Щедрина говорят о том, что необходимо точно совершенно перевести всю группу философов, которые ну, сложили какие-то платформы знаний в истории на русский язык заново, то за этим есть ну, огромный смысл и, ну, в общем, необходимость. Потому что... Если мы возьмем переводы, то мы увидим, что разные люди по-разному переводили самых главных мировых философов, не складывая никакой культурный контекст. Ну, может быть, когда Соловьев переводил древних греков, то или Лоский, то были ученики. Но мы знаем, что после революции все эти линии прервались, и в культуре не осталось контекста, в котором были сделаны эти переводы. То есть, может быть, они и помнили, что древнегреческое тело вдыхает идеи, и выдыхает, в общем, и, и, которые выдыхают боги. И об этом не нужно было писать и как-то определенным образом трактовать. А сейчас нужно собственно это объяснять вот двигаемся дальше Да. к следующему поколению философов которые через арабов и арабские тексты берут представление древних греков и пытаются интегрировать их в богословский дискурс и в том числе в представлении во-первых а мышление, как мы думаем сейчас, мы можем это предположить, потому что они тоже как бы обеспокоены идеями развития и а, что такое мышление. Но в общем тоже помещают абсолютно туда, куда им нужно, не в коллективную мыследеятельность, в том числе, как это делали представители арабской философской мысли, не в коллективную мыследеятельность, а в голову. Да, значит, и говорят о чем, о том, что ну, уже попроще, да, то есть, или подетальнее, то есть, что у человека есть вкус, обоняние, значит, общее ощущение, перцепция. Но это все находится в долях головного мозга. То есть, вот фантазия, значит, лежит в мозге, в голове, воображение, там же есть размышление и э, вот это слово эстиматива, оценка да, или суждение. И когда мы переводим Канта как способность к суждению, мы как раз как способность к оценке. Ну, в том числе, как к денежной оценке. Мне кажется, это важно. К измерениям. И вот есть некий объем памяти, как у Винчестера, меморатила. И, в общем, я думаю, что 90% Жители Российской Федерации согласятся с тем, что это все находится в мозге. Значит, но по-прежнему, вот смотрите, Декарт считал, что шишковидная железа в мозге наполнена духами животных, которые доставляются к ней через множество окружающих ее мелких артерий. То есть духи присутствуют. Значит, туда все, собственно, с воздухом продолжает попадать. Но вводится еще такой внутренний взор. А память, она вообще у людей плохо работает, потому что есть вот вермис, червь, который заслоняет память. Ну, прям вот живет такой червь в голове и мешает вспомнить. Если вот так вот голову наклонить и посмотреть вверх, то можно вспомнить то, что забыл. Потому что, ну, как бы червь немножко вот падает, и, значит, все это человеку позволяет мыслить. Это червь у кого? Вот так, Такая, а? Это червь сейчас. Черв в голове у тебя и у меня. Вермис. Он до сих пор есть, он медиками выделяется, но уже ему не придается такое значение, как червь, который мешает памяти. А просто так называется, там, ну, такая загогулина в мозгу. Если хочешь, могу тебе показать. Не, не, а кто писал про червя? Автор червя. Автор червя. Сейчас я тебе покажу автор червя. Значит, ну вот я тут собрал такую а, небольшую коллекцию мира а, всяких изображений а, о том, как устроен мозг. И авторов много. Это Гален, например который жил в третьем ну там во втором в третьем веке нашей эры значит это Авиценна, это ну, все кто занимались в то время медициной там, это транслируется в богословских школах все это преподается вот например в 15 веке один из студентов в Голландии, значит, иллюстрирует душу, ну, в смысле, аниму, которую написал Аристотель, вот, и, ну, там все это указывает, значит, и вот там, все изображения, которые есть в этой линейке, их больше 60, на червь указывают, он у всех есть. Вот он, Вермис. И Альберт Великий, и Иероним Броншвик, который проиллюстрировал концепцию Альберта Великого. И Грегор Райш. Значит, то есть все, кто, собственно, переводили Аристотеля, они про червь знали в какой-то момент червь исчезает. Я купил очень хорошую иллюстрированную историю умственных способностей. И тут, в общем, это какой год? Она вышла недавно в новом издании. Но это 1974 год. И они собрали все, что есть из архивов, вот как, как изображался мозг. Но это больше значит, для исследований мозга, конечно, эта книга. То есть для нейрофизиологов и так далее. То есть их интересовала история представления о мозге. Это здорово. Ну, как, как, собственно, от древних представлений о строении человека перешли к современным. Примерно вот такая же книга, и о ней потом будут говорить тоже, не знаю, или сейчас скажу, Дэвида Нитхамы – Нитхом и история эмбриологии, то есть как вот, собственно, относилось человечество в ходе своей истории к эмбриону, как, как понимался эмбрион, откуда берутся дети, значит, на как, в какой период значит, беременности понималось, что там происходит, значит, и вот к современным более-менее представлениям, но это… Полный мрак и просто темный лес, из которого человечество только-только вышло. Звучит кощунственно. Да. Слушай, несмотря на то, что это звучит кощунственно, я вот вчера прочитал про Декарта, что он отрицал отрицательные числа. То есть вроде бы вот он разделил мышление и материю, мышление и протяженность, а отрицательные числа отрицал, потому что у него числа были связаны, ну, как бы арифметика была связана с геометрией. У него в декартовой системе координат не было отрицательных координат. Ну, кстати, и... ну, мне и... кажется, вполне такое обоснованное утверждение для 17 века. То есть, ну, надо признать, что... Абсолютно не глупый человек. Да. Хотя вот. Вот, э, мышление и материю разделил, да, но вот отрицательные числа не смог допустить их существование в мышлении. Ведь, ну, но ведь это опять-таки наша трактовка. То есть, что значит, разделил э, мышление и материю? То есть, вот, э, ну, условно говоря, э, Декарт живет в том числе вот в тот период, когда значит он говорит на латыни практически то есть практически все работы написаны на латыни и там его главная заслуга это то что он создает новое мышление на новом языке но значит он в тех же самых представлениях о человеке развивается в тех же самых представлениях об обществе развивается. Он не современник Лейбница для того, чтобы что-то понимать в числах и в языке. Лейбниц родился после того, как Декар Четыре года Лейбницу было то есть он представитель, собственно, все равно той школы, которая мыслит в модели, созданной в ну, прям, скажем так, на латыни. Все книги написаны на латыни, все произведения. Мир понимается на латыни. И из латыни ты никуда не вылезешь. То есть ты, ты не можешь по-новому -по описывать мир. То есть ты Живешь в полном детерминизме латинского языка. И вырывается Кант, который говорит на французском, например, с Карамзиным, который к нему приезжал в гости, а пишет на немецком про то, как он понимает мышление. И это ну вот сложная схема. То есть Кант в твоей версии был первым, кто, ну, кто сделал это. Ну, что это, да? Современную, более-менее современную версию мышления предложил и ну, ушел от червей, мозгов и носов. Ну, все-таки то, тоже как-то с опорой на лейбнице. Вот. Не, не, не то чтобы сам. Но пытается сделать сложную схему, в которой есть э, чистое мышление и понимание, и воображение. Но ну, все, все равно, как бы и Кант тоже относит это к э, человеку. Он не помещает мышление в коммуникацию. Ну а Лебниц то как он это сделал? В чем опирался Кант на Лебницу? Ну, у Лебниц там не было ни окон, ни дверей. Мы, мы, мы попозже а увидим это. А, хорошо. Мы попозже увидим. Но я думаю, что э, все они все равно э, значит, решают задачу, что отличает человека от животного, почему человек разумнее, чем животное, э, как передаются знания. Э, для этого же периода характерно, там, вот, ну, например, там, современник Канта э, Адам Смит. Он пишет исследование о причинах и богатстве народа. То есть вот в чем, собственно, мы можем же с тобой считать, что богатство народа непосредственно связано как-то с образованием, с передачей знаний, с мышлением, с изобретением нового и так далее. Это вот какой-то процесс, который, ну, мы-то точно должны называть мышлением, мы как-то его так и называем, и, ну, сейчас, ну, как бы, маследеятельностью, вот. И ну, до сих пор, как бы, я считаю, этот вопрос не отвечен, и он стоит, и вот Нидом, которого я показывал в истории эмбриологии, он, значит, известен тем, что он поставил проблему Нидома, то есть проблему научного, как бы, отставания Китая. Он говорит, почему Китай все время лидировал в промышленности, все время создавал новое, но он, он, как бы, был, был на острие всех открытий а в период развития капитализма просел и на этот же, этот же вопрос задают авторы например там книги почему одни страны богатые другие бедные то есть и на этот вопрос должен ответить э, но ну, какой-то концепт мышления сказать что мышление устроено вот таким образом теперь наш, наша страна которая говорит на нашем языке она будет богатой. мы, мы поняли И я здесь хочу ввести вот как раз эти различия. То есть показать, что страны, которые выходили вперед, становились лидерами в мировых языках, то есть весь мир начинал на них разговаривать, сначала на греческом, потом на латыни Европы интеллектуальные, потом на французском. Они как раз оказывали воздействие тем, что описывали специфическим образом вот эти проблемы, о которых я сказал. То есть у них было свое описание мышления. Ну и сейчас мы такую типологию истории и философии расписываем, как там, не знаю, период Древней Греции, Средневековья, эпоха Возрождения, просвещения, модерна, постмодерна как вот Антон Вольтман в шестнадцатом году дал такую схему, то она могла быть другой. Значит, ну вот там Дэвид Скотт, Дэвид Скотт, значит, в своей книге, ректор, по-моему, университета Мичигана или Калифорнии, я не могу вспомнить. Он есть в Фейсбуке, мы с ним в друзьях. Вот он показывал вот такую как бы схему трансформации, значит, эволюцию университетов и как бы знаний и представлений, связывая это с периодами определенными как бы, философские вот группы выделял и образование как бы у него на этой линии, значит, он как-то это связывал между собой. Вот. Ну и такие же есть работы в Московском методологическом кружке. Там Владимир Никитин пробовал делать свою периодизацию. Я знаком вот с периодизацией Павла Лукши а, об основных стадиях развития образования. А, там Андрей Волков показывал в 2014 году. Ну, мы, мы знаем, у Карла Маркса одна из первых таких периодизаций создана. Ну, на базе в том числе представлений Спенсера. Ориги, значит, это рисунок Протасова, но, значит, он так вот, на мой взгляд, отражает взгляд Ориги по системным циклам накопления. Известная очень, известна очень схема эпох промышленных революций. Если накладывать друг на друга, как бы не очень совпадает. Я вот в 2017 в году анализировал, ну, такие как бы есть какая-то интуиция, что вот какие-то эпохи э, там, разделены, отделены друг от друга и представления какие-то отделены друг от друга. Но в целом как периодизация какой-то жесткой, там вот, ну там, например, там с 93 по 1940 год, э, значит, это определенный цикл. Нет, такого не получается. У всех по-разному, все по-разному выделяют. Я тогда сделал вот на в базе данных Энгуса Мэдисона, какой был валовый внутренний продукт на душу населения в этих странах. И вот сделал такую свою периодизацию, и у меня получилось, что вот, ну, действительно можно выделить некий там, специфический вот итальянский или латинский такой цикл, потом длинный очень период в Голландии. Потом вот промышленная революция в Англии очень короткая, потому что все страны быстро очень догоняют. И там в конце 20 века, в начале 20 века с эпицентром США, и, собственно, этот период до сих пор длится, такое лидерство Соединенных Штатов. Вот. И вот я так цветом попробовал выделить такие периоды, и меня до сих пор вот эта типология эпох, она занимает. Да, и такая типология периодов нам нужна для того, чтобы огрубить разнообразие школ, в том числе философских, и показать детерминизм мышления, а именно, на мой взгляд, детерминизм языков, в, котором, в которых развиваются определенные представления и типы мышления, порождающие в свою очередь форматы образования, например, как бы французская философская мысль породила опосредованно французские инженерные школы. Или наоборот, какая-то тут есть другая связь. Французские инженерные школы в рефлексии породили французскую философскую мысль. И там есть фактор такое увеличение производительности труда. Ну и вот я предлагаю философские школы разделить по типам собственно языков, на которых создаются такие языковые платформы, которые позволяют описывать деятельность и позволяют описывать в том числе такой сложный объект, мышления. Ну и даже мы можем там сделать какие-то наметки на то, как это влияет на систему образования. То есть вот грекоязычный сектор, мы говорим, Сократ, Платон, Аристотель, в том числе Гален на греческом пишет. И философские школы или вообще общие школы, общее образование, нет формальной учебной программы. То есть не можем выделить. Не знаем, как это было. Латиноязычный сектор философы с холастической традиции в течение там, тысяч, тысячи, тысячи ну, трехсот лет. Франкоязычный сектор, причем в него ходят не только те, кто живет и работает во Франции, как Жан-Жак Руссо. То есть, там, Лейбниц пишет, на французском. Весь мир говорит на французском. Даже Пушкин что-то вот тут говорит о французском. Латынь из моды вышла ныне. Он говорит, потому что он знает, что французский язык, язык русской аристократии, язык английской аристократии, слабый такой англоязычный сектор. Дун Скотт пишет на латыни, значит, Оксфорд и Кембридж разговаривают на латыни. Но Адам Смит, Джеймс Ват, Эразм Дарвин, они образуют вот Бирмингемское лунное общество. И я думаю, что это очень сильный такой образовательный институт, неформальный, который в общем, ну, как бы создает вот этот вот такой котел для английской промышленной революции. Немецкий... Дат да. там у тебя нету. Дат нету на англоязычном как? секторе. Дат, Дат нету. нету. Ну, потому что я его вчера добавил. И не, нельзя его обойти. То есть есть группа, которая пытается в 18 веке Создать собственную мысль на родном языке, на английском. И мы видим, как к 20 веку, ну может быть через условно тысячу лет, вообще забудется о том, что был немецкоязычный, как бы философский дискурс, и они соединятся в одну линию. Но вот Кандельяк, который пишет о предпринимательстве, он пишет на французском. Поэтому он как бы остается в истории мысли. А Адам Смит пишет на английском, и я думаю, что он на какое-то время вообще выпадает из ну, такого вот философского и дискурса, как бы по теории деятельности. А вот немецкий как бы дискурс, он он очень мощный, то есть перестали говорить на немецком только после Второй мировой войны. Ну, писать на английском начали раньше, я так предполагаю, но полностью исчезли как бы немецкоязычные философы и социологи и так далее. Нет, наверное, сейчас какая-то работа идет на родном языке для немцев, но сейчас для того, чтобы быть представленным в интеллектуальной мысли в мире, необходимо говорить на английском. А представить себе сто лет назад, что, ну, представить себе, что сто лет назад Эйнштейн пишет теорию относительности на немецком? Ну, мне очень тяжело. Или что Маркс пишет капитал на немецком, а не на английском. В Лондоне. А мы где со своим великим и могучим? Нигде. Максим, а когда можно вопросы задавать? Можно? Можно задать вопрос? Я сказал, что можно, в принципе, только Шершову. Ну, задавай, Максим. Максим, помоги, пожалуйста, как тебя слушать? Просто ты вроде бы немножко про физиологию мозга, немножко про периодизацию. Ты не мог бы сказать, либо какой-то тезис, на который одевается, либо куда нам это складывать, как, у, как употреблять потом то, что мы слушаем. Потому что, вот если честно, у меня уже голова разбежалась по-разному. Меня надо слушать внимательно, а? Максим, внимательно. Значит, первый тезис в том, что все мыслят по-разному. Группы на игре мыслят по-разному о мышлении. Второй тезис. В истории ММК о мышлении мыслили по-разному. Третий тезис. В истории мира о мышлении мыслили по-разному. В первую очередь, по-разному мышление воспринималось как объект, имеющий материал, функции и процессы. Потому что я говорю о мышлении… А схоласты, если грубо, понимали, что оно на мозге. А Аристотель, грубо, если оно на теле. А Кант грубо, оно, ну, условно, на априорных формах, по-разному. И я говорю, смотрите, а это, скорее всего, зависит от того, что разные периоды в истории разным языком описывали мышление, и главный язык, в принципе, был один в этот период. И он таким образом формировал представление мышления. И когда надо было перейти и представить в качестве объекта философии, то есть что такое познание, почему одни страны богатые, другие бедные, переходили просто, прям коллективно, всем миром, всем человечеством на другой язык. Потому что предыдущий язык плохо это объяснял, уже недостаточно для того, чтобы перейти на, другие, на другое понимание, что такое мышление. И от предыдущего отказывались и пытались в новом языке это сформулировать. Максим, понятно? Ну, тут вариант. Что может быть? Может быть, например, они говорили разное, потому что они говорили для разного употребления. Того, что говорят. Ну, естественно, они говорили для разного употребления в течение тысячи лет о мышлении. Ну да, и может быть, кто-то из них говорил совсем не о том мышлении, о котором говорил Намка. Ну еще Это, раз, они вообще я, раз, я, я еще точно. раз смотри, отмечаю, что волновали одни и те же вопросы на протяжении всех тысячелетий. Как устроены ум, умственные способности? Что такое образование? Как сделать свою страну богаче? Как организовать деятельность? Пробовали на греческом. Греческий язык забыли, он не ответил на этот вопрос. Грекоязычный сектор ушел. Пробовали теперь формулировать в латыни. Формулировали 1300 лет. Сформулировали что-то. Прямо ответы вот на те простые вопросы, которые я назвал. Как сделать страну богатой, организовать производство, значит, чтобы был валовый внутренний продукт на душу населения большой. Это промышление. То есть тебя можно слушать с точки зрения значит, разделения труда как того, к чему прикладывается мышление, порождая новые инструмент, то, что ты вначале говорил, средства и так далее, и делая его более эффективным. Ну да. Но мне кажется, это функция мышления. Такая. И дальше у тебя будет какой-то теннис, который к этому ну, что-то из сказанного. Добавить. А какой нужен тезис здесь? А, я не, не знаю. знаю. Ну ты же для чего-то начала стать мышление. Видимо, ты хочешь сделать предложение? Не знаю. Я пока тезис у меня пока один: что современные представления о мышлении созданы в англоязычном секторе, в английском языке. Вот они современно нам. Они как-то объясняют, как устроено мышление. До этого был немецкоязычный сектор, господствовал вообще в мире, объяснял, что такое мышление и как сделать страну богатой и организовать деятельность. Тезис вот такой. И под мышлением понималось то, что начал развивать Кант и частично Лейбниц. Лейбниц еще на латыни, но Кант уже точно на немецком. И дальше, поскольку это сообщение у меня про чистое мышление, я говорю, и чистое мышление на схему мыследетельности попадает из немецкоязычного дискурса или из немецкого, из немецкоязычного сектора. Это нормально, Максим? Да, Максим, спасибо, это я важно. Тут пока прервусь. Да. Спасибо. Это важно. Значит, вот. Схема мыследеятельности. Мы до нее дошли. Значит, и схема мыследеятельности тоже уже как бы в домашнем для нас регионе пытается объяснить, что такое мышление и ответить на все эти вопросы. Максим, да, да. она как бы выросла из немецкого языка? Не, не, не, не подожди. Я Максиму забежал вперед. И сказал, что чистое мышление на схеме мыследеятельности появляется из немецкого языка. А сама схема? А сама схема выражена графическими средствами и представляет из себя пространственную такую вот схему, пространственную метафору мышления. А, уже... Отделена от языка. ну, То есть она родилась, ну, условно говоря, не в лоне какого-то естественного языка, доминирующего а в эту эпоху, а, ну, прям можно сказать, в графическом языке она родилась. И это важно, в принципе, тоже. Потому что я буду этим заканчивать, что в графическом языке надо бы пере переописать все элементы, представлений о мышлении, которые были в философских языках до этого. Это было бы хорошо, потому что схема мыследеятельности на себя собрала самые современные представления о мышлении и выразила их в графическом языке. Не в латинском, не в греческом, не в немецком, не в английском, не в русском, а в графическом. Это очень круто. И ну, как бы я даже хочу сказать, что вот эта пространственная метафора, она не одинока в графическом языке и вообще в истории человечества не одинока. То есть мышление таким образом пытались описывать. Пытался, например, описывать Полятле в 1934 году. Вот он таким образом… А? Ой, в каком, еще раз скажи, пожалуйста. В 1934. Ага, а, был ага. такой, ну, грубо говоря, библиотекарь, философ, значит, создатель Мунданиума. Это такого прообраза компьютера, где он хотел собрать все человеческие знания. Мунданиум. А? Мунданиум. Мунданиум. Да, он сейчас находится в Монсе. Музей его находится в Монсе. Я там был посмотреть, собственно, как там, что устроено, что я не могу прочитать о нем в, ну, в интернете, в источниках разных. Ну, по-моему, по схеме видно, да, как он представлял себе мышление. Тоже голова там, как у, как у латинян. Да, коллективная база знаний такая. То есть он у себя хотел собрать библиотеку на много миллионов единиц хранения. И туда любой человек из любой страны мог бы позвонить, задать какой-нибудь вопрос, и ему бы нашли источник или там, пояснение в каких-нибудь книжках и так далее. То есть он себе представлял, что надо собрать всемирную базу знаний. Он вот, ну, поэтому это считается таким предшественником интернета, и Google финансирует его музей, как такой вот ну большой проект по созданию базы знаний, который надо сохранить для человечества. Он контактировал с Корбюзье, с лучшими интеллектуалами того времени, с участниками Венского кружка. На и французском он... языке. Он бельгиец, да. Он в Бельгии и делает на французском языке свой проект. Почему? Ну, не знаю, наверное, делает ставку на французский язык, не на немецкий в то время. Вот. Нацисты пишут. На открыли на этот проект, да? А если бы он мыслил на английском, то у него получился бы интернет. Наверное. Вот. Но, во всяком случае, вот он такую схему как бы знаний или работы со знанием, с наукой, как бы универсальную, рисует. Вот у Коржипского, например, представление о мышлении, которое я считаю есть в схеме мыслительностью, но она у него не полная. Зато он такой считается лидер в семиотике, в лингвистике. Оказал большое влияние на создание нейролингвистического подхода. Офицер Что... разведки русской армии. А? Да. Офицер разведки русской армии. Да, царской армии. Потом эмигрирует в Соединенные Штаты. Родился в Польше, по-моему. Значит, вот он, ну, он дружит там с Генри Гантом, там, в том числе с теларистами, с теми, кто оказывает влияние на создание ну, такой вот инженерной секции в, даже ну, в правительстве, наверное, можно сказать, Соединенных Штатов Америки, но вот в в инженерном обществе. Значит, он вот вместе с Вальтером Поляковым, они вот образуют такую группу, которая занимается примерно тем же, чем у нас занимается Центральный Институт Труда. То есть они занимаются и исследованием физиологии процессов, и языком, и этими самыми но просто бизнес-процессами, организацией производства. И на его... Но в память о нем, на чтениях его памяти, читал доклад, например, Абрахам Маслов. Это очень ну, такой, значительная личность для Соединенных Штатов. Он придумывает вот такой структурный дифференциал. У него даже есть прототип такой. Мне кажется, он его из дуршлага сделал. Вот это вот дуршлаг такой. Он говорит, это непознаваемое в мире. То, что есть. Вот все непознаваемое. Вот есть такие проекции, как на схеме знания. Надо представлять себе схему знания в этот момент. Или схему научного предмета. То есть вот есть объект, а у объекта есть предметная проекция. Это вот маленькие такие крышечки с дырками. Предметная проекция – это Проекция того непознаваемого, что есть у этого дуршлага. То есть, вот у него здесь три предмета условно говоря, от этого объекта, который у нас на схеме научного предмета кругом выделен. Понимаешь, да, о чем я говорю, Леша? А, а круглая, а вот нижняя это что? Сейчас, ну круг, круглая дуршлаг это сам объект. Да. Крышечки – это его предметные проекции. Mm -hmm. Ну, то есть мы типа дуршлаг не можем познать, можем только его отражение познать. А дальше он еще один уровень сложности вводит. И он говорит, и даже крышечку мы не можем познать, потому что мы ее называем, называем тегами. Ну, в смысле, вот этими ярлычками. Как мы можем крышечку описать ярлычками? Никак. Мы ярлычками этими жонглируем просто. То есть он здесь на самом деле демонстрирует связку знак-объект. Вот на этой схеме. Которая... О, он, этим он боролся против как-то знакового и объективного содержания. Да. Карта – это не территория. Да. Ты его помнишь или прочитал о нем? А да, абсолютно... карта не это самый известный его как бы, вот, термин. Ну, он вроде как считается учителем НЛ-пистов. Да, я, я же сказал, нейролингвистического программирования Один из, ну, оказал большое влияние. Вот. То есть это вот такая схема знания, которая имплицитно присутствует в схеме деятельности, но выраженная вот графически тоже. Значит, я бы хотел обратить ваше внимание на схему SETC. То есть это социализейшн, externalization, internalization и комбинейшн. Не буду ничего рассказывать, у меня вот есть она переведенная и могу сказать, что если значит, сравнивать со схемой мыследеятельности, то есть идти по схеме мыследеятельности и примерно вот сопоставлять, что там происходит по схеме СЭЦа, которую придумали авторы теории knowledge management, управления знаниями, они ее для управления знаниями используют и основывают свою теорию, в том числе на работах Выгодского, потому что он переведен на английский язык. Значит, они вот ну, там пишут, что нужна какая-то вот совместная деятельность через непосредственное восприятие это нижний слой схемы деятельности. Значит, изучение приобретения некстеризованных знаний и внешненных еще в знаке. Потом надо выйти в коммуникацию, а внешнить знания в коммуникации и рефлексии. Значит, вот они пишут: внешнение присвоенных знаний замещение их знаков, перевод внутренненного на знаковый язык группы. Потом у них, значит, происходит сборка и объединение замещенного знаками экстрарелизированного знания овнешненного и передачи, дальше редактирование. Ну, то есть, вот, собственно, весь такой процесс, который грубо по схеме наследиятельности можно пройти, он у них есть на схеме. Человечки это я нарисовал, потому что у них человечка обозначает буква И, индивидуал. Вот. Но если так заменить на фигурки позиций, то, собственно, все понятно, значит, что там будет какой то рабочими какими-то представлениями, что будет такими представлениями группы, организация, окружения, как они совмещаются и так далее. Есть вот там известен антропоморфный взгляд на деятельность Стефорда Бира. Вот он предприятие и потом в одной из последующих книг общества, значит, представляет как социальный организм. Он пишет книгу «Мозг фирмы», потом, значит, еще пишет, и там подписывает, что у каждого, значит, Предприятию, обществу есть мозг, сердце, жизнеспособная система. Мозг посылает питание и управленческие сигналы к органам. У каждого органа своя функция. При правильном понимании они выделяют слюну, получают питание, сообщают мозгу важную информацию о боли и наслаждении. Ну, это, конечно, моя интерпретация, но в более поздних версиях, уже после смерти Бира, например... Значит, один из сотрудников БИРа, вот профессор Херман Швембер, он рисует одновременное участие работников как слой деятельности, как на схеме мыслей деятельности, так и в слое управления. И, значит, вот ну, он как бы, тоже продолжатель, а не идей Маркса. Пишут о том, что вот идея отчужденного труда… Одна из самых важных идей Маркса. Марксизм дал кибернетике цель объективации деятельности. Кибернетика сделала марксизм более эффективным. Благодаря своей способности регулировать социальные, политические, экономические структуры. И киберсин разрабатывался как специальный инструмент для строительства социализма в Чили. Мы это знаем. И они руководствуются схемами. Максим. И в том числе я здесь вот сравниваю схему с разными вложенными друг в друга представлениями рабочего, группы, департамента, фирмы, правительства и так далее. И представлением об антологиях и частных методологиях, которые вот существуют в системно-следительственном подходе или хотя бы в каких-то версиях озвученных участниками Московского методологического кружка. Да. Это, это все. Иллюстрация графического языка. Да. Это как схемы мышления рисуются в графическом языке другими представителями человечества. Философами, кибернетиками, лингвистами, царскими офицерами. Uh -huh. То есть, как бы мышление и мыследеятельность можно выразить в графическом языке, я здесь утверждаю. То есть это не уникальный такой выброс московского методологического кружка. Это работа, которая ведется в том числе в других школах. Но это позволяет как бы сказать, что схема маследеятельности достаточно молодая, там, сделанные, там 40 лет назад, искусственным образом сложенное в ММК представление о мышлении. Те схемы мышления, о которых я рассказывал, опирались на различные метафоры: да? там, антропоморфные мозг там, или представления о человеке или там, о жизнеспособной системе, там, вегетоморфные, пространственные. Вот схема мыследеятельности пространственная схема мышления. Я ее здесь показываю в той рисовке, которая мне максимально нравится. То есть с заполненными объекта онтологической и орг доской. На схеме у Веры Леонидовны была другая схема, незаполненная. Но я вот буду ссылаться на ее значит, слайд который был 11 января. Чистое мышление – это верхний пояс схемы маследеятельности. Щедровицкий пишет, чистое мышление развертывается в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах. Обозначается символом М. Ну вот мне важно здесь, что чистое мышление развертывается в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах. Это важно. Это цитата из статьи об бортодеятельностной игре. И вот здесь можно остановиться и... или сказать тезис о том, что вот чистое мышление, которое находится на слоем маследеятельности, на верхнем слое маследеятельности. Это представление, взятое из немецкой философии. В чистоте это Рейнинг Денкинс. И большая группа немецких философов разрабатывали тему чистого мышления. Начиная с Канта, Гегеля, Сюда же входит и Штайнер, достаточно ну, более поздний такой представитель немецкой классической философии, или лучше сказать, не классической философии, который как раз вот основатель вальдорфской педагогики и таких разных странных, но очень интересных представлений о, ну, вообще об образовании и о деятельности человека. И об устройстве мира вот сюда нужно отнести и культа который на мой взгляд я здесь вступлю в спор с сферы леонидовны как раз критиковал чистое мышление но писал о нем ну и собственно о чем идет речь вот у культа например он пишет так и вообще переведен в восьмом году и на современном русском языке не издал. Мне всегда важно, кто переводчик. Тут написано «эс чулок». Я нашел такого биолога Семена Давидовича «чулок» или «чулка». Но, честно говоря, я не знаю, он ли переводил, потому что я подумал, честно говоря, сначала, что перевела какая-то женщина, которая просто взяла псевдоним себе «синий чулок». И про Семена Давидовича я, честно говоря, ничего не нашел. То есть, если бы это был известный какой-то биолог, тем более, как пишется где-то, работавший в Цюрихе, ну, должно быть о нем что-то хотя бы известно. Вот что Кюльпе пишет. Кюльпе пишет, что, ну, опустим все, что здесь есть. Он пишет, чистое мышление – это область родственная по духу математики. Значит, ну, и Кюльпе пишет, что, значит, чистому мышлению, которому Лебниц приписывал такую значительную деятельность объективного характера, не оставалось ничего, кроме признания вещи в себе, и Кант был далек от того, чтобы признать непосредственный опыт, чувственный опыт, чувственное восприятие за прямую действительность. И вот чистое бытие сделалось таким же пустым предельным понятием, как и чистое мышление. Ну, в общем, достаточно интересно, если вникать. но мое ощущение, что не близко значит, Кюльпе чистое мышление, что он его использует, чтобы покритиковать. Алексей, есть ли здесь какие-то вопросы или, может быть, у кого-то еще есть какие-то вопросы, потому что дальше будет совсем другой новый тезис? У меня вопрос про… А, ну, про то, что вот до этого было про схемы, это, ну, завершилась часть, началась часть про чистое мышление, ну, как словосочетание. И ты сейчас разворачиваешь, ну, историю этого словосочетания в да. и, и я говорю, что и у французов его не было, и у, и у, значит, холастов его не было, и у греков его не было, и не надо туда ссылаться. Угу. То есть вот это словосочетание используется в немецкоязычном секторе. Ну вот, если хотите Кюльпи, на которого ссылалась Вера Леонидовна, то у Кюльпи вот так. То есть, и вот я показываю вот оригинал Кюльпи Рейнин Дэнкен. Значит, И вот перевод, о чем идет речь на русский язык 1908 года, «Чистое мышление». Угу. Значит, и оно такое нормальное понятие для начала XX века, чистое мышление. И помните, вот эта объектно-онтологическая доска у нас иногда называется логической. Значит, и вот, ну, Я не уверен, что надо, конечно, ссылаться на Ральцевича и Янковского и на книгу «Материализм и империокритицизм». Но вот в ней как раз я нашел, наверное, то, что вот э, мне близко, да, в понимании, что такое чистое мышление. То есть это вот э, логическая доска или логические доски, э, на которых, как вот пишет Ральцевич и Янковский, не очень как бы, приличные персонажи, а может быть приличные, не знаю, в общем, там есть своя история о том, как они пытались развернуть советскую философию в определенную русло. Значит, вот они говорят, что логика есть то, что обще всем системам символически, всем языкам, что существенное во всех различных языках, на чем покоится сама возможность выразить мысль. Ну, как бы логика, ну, а мы там в скобках пишем, чистое мышление, не говорит ни о каких предметах, а имеет отношение только к языку. И именно потому, что она не содержит ничего фактического, не касается действительности, ее положения абсолютно достоверны и не могут быть опровергнуты никакими наблюдениями. То есть они вот так понимают содержание. Чистого мышления, которое лежит на логической доске. Я вот к ним бы, значит, сослался. Давайте дальше остановимся еще, и, может быть, еще что-то нужно прояснить. У меня вопрос, я руку подняла. Можно? Я Ирина Постоянко. Ну, вот просьба для меня, может быть, сконцентрировать. Так чем же графические языки принципиально отличаются от естественных языков, которые типологизированы в истории и так дальше? Ну, по отношению к базовой задаче, которую вы решаете. Ну, в этом смысле, что такое графические языки и чем они отличаются от русского, немецкого и всяких прочих? Меня слышно? Да, я просто думаю, что, как, как ответить. мне кажется, что сильно отличаются. Даже не могу сказать, как. Ну, то первое, точно по начертанию каким-то образом отличаются. Значит, вот, ну, мы же знаем, что в обычных языках э, есть секвенция звуков, которая принадлежит языку. То есть, когда я говорю слово, я как-то звуками его выражаю. Значит, есть буквенный алфавит, есть соединение букв-слова, и это как-то отличается от графического языка, если, значит, здесь нет какого-то подвоха или... Ну, то есть, грубо говоря, по схеме знак-объект, наверное, в знаках графические языки ничем не отличаются от естественных. Ну, искусственно естественных, Потому что был спор тоже с Верой Леонидовной, я его переслушал, когда готовился к этому сообщению она -то считает, что все языки естественно сложившиеся, но абсолютно точно нет никаких естественно сложившихся языков. И, значит, многократные или так многодесятилетние усилия или вековые усилия Института русского языка по сохранению русского языка тоже нам показывают, что русский язык искусственно сдерживается в своем развитии. Ну, можно я уточню свой вопрос? Mm -hmm. Ну, и так, правильно я понимаю, это почти первый ваш слайд про ту задачу, которую приняла ваша группа, но ну, относительно новых инструментов, ну, или новых mm -hmm. языковых инструментов в задаче технологизации мышления. Mm -hmm. Это самое. Вы двигаетесь в этом направлении, предположим, и это новая инструментализация, ну, потому что московский ММК начинал с языкового мышления. Ну и в этом смысле там и Розин ранний работал, ну и, и так дальше. Это самое. Вы утверждаете, что, я так понимаю, правильно я понимаю, что? Вы утверждаете, что ММК сместился от языкового мышления, которое работает ну, вот там, с текстами, с семинарами, в которых э, происходят дискуссии и вот это слово прекрасное, ну короче озвучение, озвучение и звуков, да, да, да, и вот звуков, да, да, и вот это озвучение происходит и так дальше. Вот из всей этой палитры а, вы считаете существенным, ну вот упор на эти, на этот графический язык, ну то угу. есть другой язык. Мы да. даже можем сказать, что функция та же по отношению к мышлению или она изменилась. Но по отношению с Аристотелем, у которого, обратите внимание, схема простого схелагизма прошла через все языки. И ну, все, которые вы там изобразили, и через немецкий и так дальше. И в этом смысле машина простого схелагизма, то есть как гарантированно сделать это самое, сделать обобщение. Во-первых, было схематизировано, во-вторых, не зависело от всех этих европейских, во всяком случае, языков. Это абсолютно Отсюда, так. Да. Отсюда у меня вопрос. Вот я сейчас даже не про логическую объектно-онтологическую доска, которая у вас здесь написана. Это сама. А что же это за такие графические, что это за такой графический язык? Ну, то есть это тот, который из всех естественных языков со всеми подробностями выделяет некую фракцию принадлежности к мышлению. Ну вот это самое. И это, и это например, называется схема, потому что, ну, потому что схема – это не дискурс, это не секвен, секвен, секвенция звуков. Да, не секвенция звуков. Это самое. А схема – это то, что ну вот... А дальше следите за руками, я как Аристотель. Схема – это то, что всказывание удерживает, ну, например, нормы мышления. Но для этого самого, для Аристотеля это была функция обобщения, ну, когда про всех людей или про конкретного Сократа и так дальше. А сейчас, может быть, это какие-то другие функции мышления, но значение схемы в том, чтобы… Ну, как бы во всех этих проявлениях, в кавычках, естественного языка, ну, как бы удерживать и презентовать вот эту вот специфическую принадлежность. Ну, вот я еще раз сказала то же самое, извините. Ирина, ну, ведь, как бы, тут ведь по-другому не скажешь, да. Вот это, не знаю, вам приятно будет слышать или нет. То есть, но это на самом деле так. Значит, и давайте пойдем дальше, может быть, вы это дальше и увидите, что это так. Я просто хотел, ну, как, какую-то здесь, ну, сделать паузу, чтобы, ну, для себя понять, что меня кто-то понимает. И я вижу, что, скорее всего, вы меня понимаете, значит, и действительно для графического языка, слой чистого мышления, он э, в большой степени имеет... Вот это значение, потому что, ну, как бы, ну, вроде бы как в чистом мышлении мы уходим от секвенции звуков. И как пишут нам, значит, Ральцевич и Янковский, то, что должно быть общет для всех языков, то, что является, значит, логическим основанием для всех языков, то, что не говорит ни о каких предметах, и о чем идет речь. Вот сейчас, следующий слайд. Вот в значит, пишет книгу. Я плохо немецкий, но могу прочитать. Бегарев шрифт, значит, то, что переводится на русский язык, язык понятий или шрифт понятий. И о чем он, значит, здесь вообще в этой книге? Он Бегарев. вот рисует... Вот такими значками. То есть он передает как раз и силогизм Аристотеля, и новую логику, которую он выстраивает в этой книге. А значит, через вот такой язык. То есть он говорит, вот это чистое мышление. Вот как бы, если бы я все время говорил бы о чистом мышлении, мы бы с вами так и не поняли вообще, что такое чистое мышление. А здесь я вам прям показываю моим дорогим слушателям, что такое чистое мышление по Фреге. Вот он это делает, влияет, значит, таким образом оказывает огромное влияние на всю дальнейшую логику в истории человечества, оказывает влияние на Рассел, оказывает влияние на Кюльпе, как мы знаем. И, ну, просто, ну, представляете, он называет, значит, шрифт понятий эту книгу или формульный язык чистого мышления. Значит, а теперь посмотрим, вот, ну, там, условно говоря, язык московского методологического кружка. Откровенно говоря, я э, разницы не вижу. При этом э, Александр Зиновьев, он в своих воспоминаниях пишет о том, как они читали Фрейде, как он преподавал Фреге. Значит, и очевидно, что они были знакомы с языком понятий Фреди. Ну, вот с, Этим шрифтом, то, что на немецком называется, как шрифт. Он переведен, в принципе, недавно. Значит, этот текст доступен на немецком, а на английском. На русский язык он переведен Борисом Владимировичем Бирюковым. Исчисление понятий «Язык – формул чистого мышления», построенного по образцу арифметического. Это первый перевод. И второй перевод, он такой полуподпольный. То есть, вот, например, лингвист Александр Барулин пишет, я не знаю, кто его сделал. Но я пошел вот в Ленинскую библиотеку, нашел сборник методологических исследований, взял значит, этот сборник, выпущенный в билисе в 1987 году, и перевели Фреги «Грузинские логики». Замечательный, я так понимаю, был кружок. Абсолютно какие-то выдающиеся люди, которые, ну, во-первых, перевели фрейди во-вторых, описали в формульном языке силогизм Аристотеля, как раз шикарная статья есть. По-моему, вот как раз Лария Мчадешвили написала силлогизмах Аристотеля в формульном языке. Ну и, в общем, большая школа. И я бы хотел... Процитировать, значит, вот о том, что Фрейге был убежден, что можно выделить небольшое число законов чистого мышления, в которых с учетом особенностей рассматриваемых правил вывода заключены все истинные арифметики. По всей вероятности, подкрепляясь к грандиозной идеей лейбницы о возможности создания. Значит, так называемые всеобщие характеристики или универсальные характеристики, но на самом деле речь идет об универсальном философском языке Лейбница, из которого вытекают тоже в истории всякие идеи всеобщих языков универсальных и в том числе графических языков. И, как видно из предисловия к шрифту понятий, Фреги предпринял попытку хотя бы частично осуществить ее, заранее ограничив свою задачу созданием формульного языка, в котором все основные арифметические понятия определялись бы только с помощью логических, все основные положения арифметики выводились бы из логических утверждений. Ну и, в общем, в этом заключалась логическая доктрина Фреги. Там много всего, на самом деле, и... Все это очень интересно, и я попросил Лидию Дмитриеву связаться с Суровцевым, философом из Томска, который изучает Фредди и выпустил несколько его работ, и хорошее предисловие к ним написал. И было бы здорово, если бы мы послушали пару лекций о том, как надо понимать Фредди, и, собственно, как он трактует чистое мышление. Потому что... Мне кажется, это ну, безумно важно просто для нашей какой-то работы и понимания, как логическая вот эта ну, вся история про чистое, вернее, история про логику и чистое мышление вписывается в историю московского металлогического кружка. Сам этот кружок грузинских логиков Достаточно долго работал с вот этими формульными исчислениями логических понятий. Я, к сожалению, не знаю состояния этих работ на сегодняшний день. Это очень интересно, но как бы, в интернете каких-то следов школы найти нельзя. Но один из тех, кто переводил Фрейги в 1987 году, это Григорий Боридзе. Он сейчас профессор компьютерных наук и создатель собственной логики, полимодальной логики Джипаридзе. То есть и здесь можно только удивиться и восхититься вот, предчувствию или предвидению пред, э, э, участников Московского методологического кружка по технологизации мышления. То есть вот э, появление этого слоя чистого мышления и... Задача технологизации, если бы она была доведена до какого-то результата в Москве, она примерно дала бы такие похожие результаты. Но чистым мышлением в московском методологическом кружке, надо признать, никто не занимался, а в Тбилиси занимались. И они вот в, из своих рядов, по сути дела, выставили такого собственно, достаточно цитируемого и признаваемого во всем мире логика профессора математики, профессора компьютерных наук. И я с уверенностью могу сказать, что наверняка эти работы по созданию формульного языка, по, самой, по самим идеям оперирования в этих знаках, они повлияли на... В компьютерной науки то есть прикладным совершенно образом значит ну я здесь максим Спасибо. можно да. сейчас вопрос еще да а у тебя формульный язык это под вид графического конечно, конечно. он так и собственно Исторически в текстах философских и в лингвистических он так и называется. То есть, например, Леонтий Бызов, когда ратует о создании института графического языка, он ссылается на универсальный язык Лейбенц, например. Или Линзбах, который придумывает универсальный графический язык, он у него тоже состоит из таких значков. Яков Линзбах, эстонский лингвист, философ, работал во Франции какое-то время. То есть он ну, вот так, такую штуку тоже предлагает, но он что-то на Фрейде не ссылается нигде. Но ну, он ссылается так, на остальных, на всех. Как-то ну, не, не принимается как-то это совпадение графического и, и формульного языка. Кажется, что они, что они сильно разные. В смысле, вот эти формульный вот формульный язык и графический. Ну, подожди, вот этот язык формульный, да? Ну нет, это не формульный. Ну, подожди, ну вот это вот это как раз формульный язык. Прости, я его так это называю. Это смешанный язык. Да я вот его так называю формульный. но ну, не я, а этот, Фрейди, а его перевели как формульный язык. Ну, еще сейчас, сейчас ты называешь его формульный язык, но смотри, он используется в работах э Георгия Петровича Щедравицкого. Но вот, э, смай, я, я очень просто могу сказать. Вот F равняется MA, или там X э, минус 1 умножен на X. Ты имеешь в виду формульный равно... язык математики прям вообще? Вот формульный язык, он не графический. Подожди, То... ты имеешь в виду сейчас конкретно формульный язык математики? Физики, математики. А? Да. Физики, математики и, и даже э, химии. Ну, вот формульный, где он именно формульный, где формулы. Состоят из букв. Хорошо, из букв. подожди секунду. Значит, смотри. Э, сейчас просто мне чтобы понять, значит, есть формульный язык математики, есть формульный язык химии. Так? Ну так вот ну, на Сейчас и вот физики. и физики, есть формульный язык философии. Вот этот. Правильно? Логика. Это так Фр Фрейги его назвал, не я. Mm. Арифметический. Он даже его назвал арифметический язык чистого мышления. И в нем описал логику. Я, я скажу, что я имею в виду. Вот, да. э, смотри. А... И ты мне сейчас как бы говоришь, а есть еще графические языки. В смысле, и, ну просто мне говоришь, Максим, давай не будем называть графическим языком формульный язык математики. Формульный язык физики, формульный язык химии. А насчет этого ты еще ну, как бы не решил, но на всякий случай тоже лучше пока это формульным языком не называть. А, смотри, Ой, я сейчас пытаюсь да? разобраться, что значит графический. Да? И а, вот если есть пространственность, то это графический. Ну, для меня. Ну, не знаю. Как... Я, я не против, Алексей. Ну, я, я пока просто хочу сказать о том, что есть языки буквенные, основанные на алфавите. Да. А есть, по сути дела, ну, как хочешь, пока формульные. Но они и те, и другие графические на самом деле. Ну, классическая эта формула, она состоит из букв и цифр. И знаков арифметических операций. Ну, да. Ну, смотри, когда... Там еще есть логические операции. Да, в языке, в любом. Слушай, ну... В обычном тоже. Я, я думаю, что это сейчас, ну, какая-то пойдет вкусовщина, как что называть. Ага. Да? То есть, в сущности... Вот... Графическим языком мы называем… Ну, во-первых, хорошо, что мы договорились хотя бы, что математика – это язык. Это первое. Что химия – это тоже язык, что у химии есть свой язык. У -у -у. И что у физики есть свой язык. А теперь есть свой язык у логики. Ну, в смысле, вот мы теперь знаем, что есть язык чистого мышления, у -у -у. который придумал Фрейди и который как-то трансформировался в истории московского методологического кружка. А дальше ты мне говоришь, а ты не делай такой длинный, ну, в смысле, резкий перескок, что вот есть еще графические языки, которые в схемах. Типа, это другое. А я согласен, да, это другое. То есть, но ну, это тоже языки. И тоже их рисуют, они а графические. И здесь вот я тебе хотел бы показать на схеме маследеятельности, в той рисовке, которая мне нравится, вот здесь, вот, на, правом, правого, на правом на правой стороне, да, да, на правой. значит, чистое мышление изображается в формульных языках, угу. а слева чистое мышление изображается графически, да? в блок-схемах. Здесь ты со мной норм? Согласен? Да, да. Ну, здесь-то, э, да, э, да, ну, это как раз два разных мышления, два других. Ну, пусть, мы будем считать, что они разные, но точно они не в секвенциях звуков. Да. Вот, значит, и важно что? Что был такой период в истории Советского Союза, когда один из сотрудников Института труда, Леонтий Бызов, пришел, значит, в общество знания, оно располагалось на э, Мясницкой, вот такой красивый голубой дом, и прочитал доклад об институте графического языка. И вот он, рассказывая о том, что надо утвердить или создать институт графического языка, он как раз рассказывал об универсальном языке Лейбница, о формульных языках, и очень мало он рассказывал на тот момент о блок-схемах, потому что тогда их не было. Поэтому... Как бы Мы видим силу, которая стоит за знаковыми обозначениями, которые не привязаны к определенным словам. И ратуем за графический язык. Я лично. Вот. Но как бы, если тебе на твой вкус это слишком быстро, надо формульные как бы, языки оставить в покое, а э, графические – это немножко другое, я с этим соглашусь. Потому что мне-то как раз интересно, конечно, чистое мышление, как разворачивается в блок-схемах, то есть как слева. Хотя логика и чистое мышление останется та же, как у Григория Джапаридзе, который полимодальную логику написал в формульных схемах, в, формульных, в формульном языке. Ну и, кстати, как вот Виталий Говоров сейчас заметил, и в обычном языке мы пользуемся тем же самым. Теми же самыми логическими законами, что дает лингвистам говорить о языковых схемах. Language schemes. И в одной схеме мы должны языковой тоже выразить какой-то смысл. А в графическом языке у нас этот смысл может быть выражен, мне кажется, ярче в некоторых моментах. Ну, вот я бы не сводил, опять же. Я, слушай, когда ты с чем-нибудь споришь, я с тобой согласен. Не сводил бы и не буду. К ну, ну, язык пока, по пока хочется показать, что такое чистое мышление. -то. А дальше сказать, что... Ну, здесь ты можешь подставить по своему вкусу. Формульный язык или язык блок схем. Но я так объединил, вроде. Графический язык, ну на самом деле тот, который в московском методологическом кружке, может быть следующим после английского доминантным языковым сектором или международным языком для описания мышления, коммуникации и деятельности. Для того, чтобы он стал языком международного общения и главным языком философии, нужно переописать основные представления и оппозиции гуманитарных наук ну, я вот тут пишу, как пять планов системы 2 с возможностью оперирования на трехслойной схеме. Но я это так быстро тут написал, а до этого у меня на самом деле в тезисах три листа еще текста. Это такой вывод. Но это может быть специально для Ирины, потому что она как раз задавала вопрос, к чему вы ведете и ведете ли вот примерно к этому. Ирина, вы с нами? Я вот снова, да, я снова подняла руку. Угу. Но я двигаюсь гораздо медленнее, чем вы, и специально туплю. А сам, вот скажите, итак, э, сейчас без различия, формульный язык или графический язык. Но есть ли какой-то тезис ну, относительно того, какие, какой графический язык нам нужен? Ну, например... Если вы утверждаете, что для схемы мыследеятельности, ну и для, как онтологической, пространственной метафоры ведущая, то, конечно, нам не нужна арифметика. Так же, как алгебра не нужна. А, а какой? И вот этот и все, что вы нам показали, наши грузинские товарищи. Ирина, сто процентов. Вы же это в том числе не как вопрос задаете, а как ну, такое утверждение, с которым я на сто процентов согласен. Ну, не, потому, не, не потому, что мне с вами спорить не хочется. Хочу бы, ну, я бы не поспорил. А мне просто нравится то, что вы говорите. Конечно, нам подходит не формульный язык, а не, по, не, язык. Не, не, не аналогия, ну, я не знаю, как с химией, так гиговров, пускай, скажет. Ну, не, не аналогия. Ну, там, там диаграмма все, будет. Нормально все. Но... Не аналогия с арифметикой. Да. Сауги, да. Проблема, проблема в том, что э, Нету как бы, коммуникантов вообще в среде, они не видны мне, может быть, вам видны, с которыми можно было бы построить ну, такую же полимодальную логику, как у Джипаридзе только на основе блок-схем и схематизации, которые рождены в Московском металлогическом кружке. И это могло бы оказать, там, например, на развитие каких-то компьютерных наук или не знаю, других наук. Но пока применение видится только в том, чтобы в этом языке переописать гуманитарные науки. Ну, я с вами поделюсь, может, вы мне здесь поспособствуете, с, с нашим другом Щукиным, ну, который разбирается с концептуальными основаниями, ну, вот этих современных инструментов. Это самое. Стал задавать ему вопросы. А та версия, в которой двигался ММП, ММК, начиная там с 1953 года, а именно о создании алфавита мышления, ну в том смысле, что Розин-то 4000 карточки сделал, анализируя мышление Евклида. Можем мы сейчас сказать, что уже задействована ну в этих всех э -э, сетях Новых машинах, но из тех операций, обратите внимание, Евклиды не просто так они анализировали, потому что Ефкрид это начало геометрии. Да, это не начало алгебры, это не кто-то там из этих самых, из арабов это, и так дальше. Ну, как бы, как. Я-то как раз считаю, что у нас нет ответа, и хотела бы с усилиями. Вашего поколения в том числе, да товарища Розина, потому что Розин может не знать, ну так особо не следить сейчас за тем, как это все э, актуально задействовано. Ну, те 4 тысячи операций, которые он там выделил, это сова. А с другой стороны у нас есть, ну как бы эксперты, специалисты и размышляющие, ну относительно того, что сейчас происходит. Ну, в, в этих в, в базовых операциях искусственного интеллекта, в коммуникационных программах. Ну, я имею в виду уже компьютерные и так дальше. Я считаю, что у нас первое, вот это, не, ну, не сделано. Это Поэтому мы даже не можем пока сказать, а вот этот первый замысел про геометрию, ну, как бы и про алфавит. Но ну, чем отличается ваше, ваше представление сейчас, ну, типа блок-схемы, Хорошо бы в блок-схемах. А чем это отличается от алфавита? Ну, того, который уже, того, на котором уже просидел 15 лет товарищ Розин. Ну, мы не знаем же. Ну, вот смотрите. Чтобы, вот... чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать, что сделал Розин. Но мне кажется, Георгий Петрович он шел этим путем. То есть, когда они изучали и Галилея, и Аристарха самоского он их упоминает. В статье как раз о схеме мыслидеятельности. Он, как бы, говорит, что мы представление о схеме мыслидеятельности вывели из своих тех работ. А теперь неплохо бы, я считаю, посмотреть, как те представления Галилея и Аристарха Самовского сидят в этой схеме мыследеятельности. А еще как сидят представления Выгодского в этой схеме мыследеятельности, или представления Бахтина о диалоге. И, и, ну, в общем, вся современная, вернее, вся предыдущая философия, как она сюда ложится. А, и как современная социология познания сюда ложится, и как современная лингвистика сюда ложится. То есть что, значит, как, как она может быть здесь переинтерпретирована? а Если она не может быть здесь переинтерпретирована, значит, есть более мощная схема где-то. Но, Максим, я в этом, вот это я и называла, я медленно двигаюсь и точно туплю. Меня, я-то как раз считаю, что переход к изъяснениям графических языков, ну вот это самое, ну как-то связан с тем, как мы понимаем пространственность и как она операционная и по-всякому задействована и уже задана в схеме мыследеятельности. Там все остальные предметности, пожалуйста, это как бы важно и так дальше. Но если говорить о языках, ну, в этом смысле, ну, как бы, я как раз считаю, что вот эта вот точка, которая ну, нам важна. Понятно, да? Вот да. мы можем, я, я, я в, ваш, в нашем проекте по гласарию из группы рефлексии. Вот скажите, вот этот переход от позиции 1.1 к позиции 1.3, из мыследействия в мысли мыслькоммуникации, это переход в другое пространство? Как мы это можем инструментализировать? Ну, это самое, потому что обычно изъясняется, вот есть слои, а если переход между слоями, это операционно, это инструментально ну, какими средствами мы здесь можем пользоваться? Ну, с, с Средством формальных или графических языков? Вот у меня больше с этим вопросы связаны, но ну, может это очень маленький вопрос и не к вам, а к себе. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, я ничего не сказал про э, устройство организационно на объект логических досок и не сказал о том, как мы это в играх применяем. Ну, конкретно я и мои коллеги, которые играют вместе со мной. Как, как применяют эту схему и как работают со слоем чистого мышления, предполагая, что он есть не только на схеме, но и вообще как бы есть в маследеятельности. Вот, и не сказал о том, что для меня очень важно, что сам этот слой и чистое мышление формируется исторически, культурно. Ну, что, собственно, Георгий Петрович пишет в какой-то момент, но он не акцентирует, а я бы хотел сакцентировать внимание, что если это культурно появляющиеся представление, исторически появляющиеся представления, то они задают определенный детерминизм языковой. И детерминизм деятельности, и детерминизм коммуникации, и детерминизм нашим представлением о мире и вообще поведению людей и всему остальному. То есть для меня еще чистое мышление, оно как бы не только содержит формульный и логический язык, а еще и содержит представление обо всем, что есть в мире. Вот, а не, ну вернее связки вот эти, знак объекта а не э, только логические операции. Вот. Но, может быть, это когда-нибудь в другой раз, и об этом можно тоже подискутировать, есть ли там это или нет. Я думаю, что надо закончить. Алексей, ты как? Еще немножко. А чего немножко? А расскажи, кто был первый. Где? В графическом языке. В графическом языке? Да. Ну, смотря в чем. А, наверное, я... важное, знаешь, еще что можно было бы сказать, что, ну вот, как бы история игр, ну вот, которые я делал. То есть мы, мы, ну, как бы я, когда прочитал введение в графический язык и СМД подхода, 60 лекций Петра Георгиевича. Но я вот обратил внимание в том числе на статью Георгия Петровича об игре и на состав оргдеятельностной и объектно-онтологической доски на схеме мыследеятельности. Uh -huh. Ну, то есть он там описывает. И я как раз подумал о том, что, ну, если, значит, есть в каком-то слое, какого-то чистого мышления, какие-то две объектно, значит, две доски ортогональные, одна объектно-антологическая. Ну, как я понимал, что там расположены какие-то антологии с объектами, видимо, раз так называется. И урок там расположены какие-то блок схемы деятельности, видимо. Ну, я мог себе это представить, что, ну, есть какой-то вот слой чистого мышления, там это все есть уже. Ну, мир же как бы он вот такой, значит... Все про мир должно где-то отражаться, условно говоря. Пусть это отражается на этих досках. Нам туда не попасть, на эти доски. Но если они есть, и наши представления о мире вообще, как у человечества, так устроены, дай-ка я их сразу положу на стол. Один лист флипчарта я назову объектно-онтологический лист флипчарта, а другой – деятельности. На одном мы будем рисовать ситуацию как пространство, а на другом мы будем рисовать ситуацию во времени, как она развивается, используя те позиции, которые мы выделим в пространстве, структуры. Те структуры, которые мы выделим в пространстве. И у меня люди стали работать, описывая свою ситуацию, делая вот этот сит-анализ, как, как пишет Георгий Петрович, на этих листах флипчартов. Рисовали структуру и время своей организации, процесс. А потом я увидел, что рисуют они примерно одно и то же. И, значит, используют различные метафоры, пространственные, опять-таки антропоморфные, вегетоморфные То есть ну, значки как бы повторяются, и сами само содержание как бы этих структур повторяется. И ушел в изучение графических языков, конечно. Угу. А дальше в какой-то момент... На каких-то играх я увидел, что они, ну, как бы, я им, может, это и не говорил, что надо рисовать функции и так далее. Они стали рисовать функциональные планы сами. И я вспомнил про э, вот эту конфигурацию системы 2. Значит, структуры, связи, процессы, функции, материал. Ну, еще я туда добавил денежные потоки. То есть, ну, как бы слой суждений из... Схемы Канта. Значит, и вот стали появляться вот такие схемы. Ну, как бы задача была потом соединить все это в одну схему, но в принципе э люди вот разрисовывали свою ситуацию как, э как графические представления в знаках системы 2. И когда Ирина... Спрашивает, а вот ну, как бы у нас же свои тут неформальные представления развивались, или там ты говоришь свой графический язык развивается. Мне вот кажется, что такие знаки из, из этих графических систем, или там из этих графических нотаций они более подходят для описания ну, как бы ситуаций, деятельности мышление, коммуникации и так далее. Я не могу сейчас их показать, у меня слайды не заготовлены. Но я как бы нет, на медиуме представлены различные нотации. Но мне кажется, это вот как раз работа, но не с чистым мышлением, как говорили Кирилл Зубарев и не Татьяна Зубарева и Кирилл Заведенский. А как это работа со знаком? Со знаками. И создание рабочих языков таких для организаций. Они в знаках формируют вот эти вот свои новые рабочие представления. Вроде бы в статье Георгия Петровича об игре написано, что эти представления потом попадают на оргдеятельностную и объектно-онтологическую доску в слой чистого мышления. Но поскольку мы этого процесса не видим, я не могу это точно утверждать. Но тоже в это верю, что попадают. Вот. Так. Максим, отставнов, скажи мне что-нибудь, пожалуйста. Что тебе сказать? Ну, я прослушал лекцию в обществе знания, да, ты же а, начал, почему-то, когда ты перечислял эти самые свои тезисы, пытался вернуться, ты почему-то пропустил самый первый тезис, да, о мышлении как эффекте не речи, да, о некоторых искусственных орудий, в том числе знаковых, но не речи. И вот у тебя, по-моему, с этим, ну, или у нас, точнее, вот с этим некоторая проблема, поскольку тебя ни вопросы, ни встречные замечания ни возражения как бы остановить твой поток речи не, не могут. И... Я сомневаюсь, что в этом смысле картинки из твоей презентации выполняют функцию схемы, ну, по крайней мере, ту функцию, вот, которая останавливает речь именно. И поэтому я не вполне понимаю, что тебе с этим делать. Мы будем возвращаться и обсуждать это на следующем заседании по кускам. Ну, мы с тобой будем точно. Ну, обсуждать, потому что вот я бы пытался здесь остановить насколько я с тобой слишком много то есть или мы собираемся и обсуждаем по, по пунктам вот я 6 даже 7 выделил здесь и можно это сделать либо как бы в текстовую форму это переводим и как бы потом работаем уже в режиме полемики потому что пока это лекция в обществе знания вот. я понял мне твое объединение очень важно. Okay. Максим, у нас... Максим, э да, открылся. Да, да. открылся. У нас, я uh -huh. так понял, можно сейчас финальные какие-то рассказывать. Да, какие-то финальные да, цитаты. Да. Ну, вот... Э мне кажется, что это не очень обоснованная редукция до ну, мышления до чисто логических операций. То есть, ну как бы. Редукция, редукция чего? Редукция мышления. Нет, это был, было рассказано про чистое мышление. Ну да. Ты говоришь, чистое мышление – это то, что там является… Это логические операции, я говорю. Да, да, Цитирую Георгий Петровича Дровицкого и Марачу. Хорошо, с цитатами. А мне кажется, что вот такое вырезание с обрывкой связи вот, с трансцендентным мышлением. Да? У нас же есть трансцендентное. Вот, я не знаю, где оно, Максим, в каком процессе. Да? Я вот думаю, что целеполагание да. не обходится без э, трансцендентного мышления, что оно никак не может быть сведено к э, чисто логическим или математическим операциям. То есть, я даже... А трансцендентное, это как ты понимаешь? Это... А я это примерно вот, ты знаешь, отсылку дам. Это эзотерика какая-то или нет, что? Нет, нет, Это вот э, Градировский, когда на игре про онтологию рисовал, помнишь нет, свою ну, эту восьмерочку? -то? Градировский авторитетный человек, я не могу я с ним тебе Я с тебе, Но тебе ты не спорю. Скажи, я... пожалуйста, что такое трансцендент? Вот смотри, я тебе объясню, что такое трансцендентное в моем представлении. Вот, если... Не в твоем мне не надо, потому что, ну, кто-то же должен отвечать за твои слова, Максим. Ну, так ты, смотри, ты не берешь будет... отсылку к как бы... где он... В вашем, в вашем понимании, например, с Борисом Марковичем я это приму. Ну, в смысле, Нет, как ну, бы... Бориса Более... ...поколение отвечает за твои слова. Блин, за Бориса Марковича я не... не, не... Ну, а как ты что-нибудь сейчас скажешь, а потом, значит, выяснится, что это твое личное мнение? А куда мы его положим? Макс, Там, ладно, ты, вот, ты даешь игрешь? возможность высказываться по итогам? Или не ну, нет, конечно. Ну, или, или ты говоришь, кто у тебя старший, или высказываешься, или не высказываешься. Все, Макс, ты меня лишил слова. Ну, у тебя старших нет, ты можешь только от имени школы говорить, Максим, какой-то, даже маленькой. Даже от имени группы какой-то, хотя бы на игре. Я вот говорю от имени группы на игре. Кто мне скажет, что я не прав? Ну, как бы мы в группе так договорились, понимаешь, у нас там 90 человек было. Ну, может, все коллективно с ума сошли. Но вот, как бы, даем такие представления. Я тебе примеры могу про трансцендентное мышление привести. Не надо. Вдруг это из буддизма, понимаешь, а не из системы мышления. Да, из истории. Не человек. надо мне из, не надо из истории. Я говорю, есть группа какая-то, которую ты представляешь, а ты мне не ее можешь говорить. Если говоришь от имени себя, то зачем, Максим? Ну, то есть у тебя не нельзя индивидуально в своем режиме высказывать. Ну, слушай, а мы, мыследительность она не индивидуальна, Максим. Индивидуально можно только сойти с ума. Все, Максим. Теряю аргументы, разговоры. Ты просто зафиксируй. Ты не дал мне высказаться. Давай. А, давайте следующее следующее суждение: у Виталия Говорова было, была давно поднята рука. А, да. А, сейчас, конечно, Максим а, выдал а, идею о том, что пока не определился с группой, от какой от имени, которой высказываешься, говорить не можешь. Но ну, окей, моя группа это. Uh, У тебя есть учитель, университет. Да, Мы меня может проследить. Вот, вот я, собственно, от их имени предполагаю высказываться. Я всецело поддерживаю идею отправить методологов учить математический анализ. Благо, вот все то, о чем ты там говорил, в плане символьного языка или формульного языка, там есть. По факту. Пока экзамен не сдадут, говорить не могут. Потому что им не о чем об этом говорить. Но это так, в формате шутки, где есть только доля шутки. А вопрос у меня был такой: когда ты начал говорить о том, что ну вот, греки пытались выразить, что такое мышление, не смогли, греческий, на греческом языке теперь не говорят. Римляне, потом ну, тоже не смогли, французы, немцы, англичане. Потом ты вытаскиваешь мнение о том, что. Вот есть, ну, как бы схема, ну, не, сейчас говорю. мышление это то, что едино и обще в любом языке. Чистое мышление, чистое мышление. А, чистое, мышление. чистое мышление. Только Ran а. Ага, понятно. То есть чистое мышление. У меня ä, немножко потерялась связь между ä, мышлением и языком. А, то есть как они тогда получаются взаимосвязаны. То есть, если я какими-то языками не владею. Я не мыслю или не имею чистого мышления? Если я не владею э, языком СМД-подхода, ну, СМД то я в смысле СМД-подхода не мыслю, не имею чистого мышления? Ну, стой, И, ну, да. почему, ты, почему ты делаешь такой вывод? Там же все просто. Если ты владеешь каким-то языком, то мыслишь в этом языке. То есть, если, это... ты, если ты не владеешь каким-то языком, ты не мыслишь в нем. Но мышление чистое мышление при этом у меня есть или его нет? У тебя, конечно, нет чистое мышление есть само по себе в мыследеятельности. Оно, ну вот у тебя логика есть или нет? Дальше, короче, у тебя вся логика есть или не вся? Я надеюсь, что все-таки не вся, потому что логика она очень большая. Значит, ну как бы вот эти примеры все логических формул и так далее. Зачем тебе вся логика? Но в чистом мышлении логика есть вся. То есть там есть все возможные соединения всех возможных а, конструкций. Я, я понял. А, тогда попробуй вопрос. И их надо можешь... бы поискать, говорил Фредди. И пишет огромную, короче, книжку, ну, ну, не огромную уж, но такую толстую, сантиметр толщиной примерно. Фихтангель. Толчен. Ну, Фихтенгольдс толчет. Он там все это написал. Ну, наверняка. Вот, где он пытается собрать примеры вот этих вот логических построений. Я на это все смотрю и понимаю, что у меня их всех нету И ничего, я спокоен по этому поводу. Но в чистом мышлении они все есть. То есть, если они мне когда-то понадобятся, то я их буду использовать. Может быть, я их использую, даже не знаю о том, что они есть. Но вот вопрос в следующем. То есть, когда я предлагаю к использованию там греческий язык или символьный язык я уже это предлагаю как-то передать другому описать или формализовать для себя но что происходит и как происходит когда я в принципе это представил откуда я это вытащил мысль откуда ты вытащил мысль ответить на этот вопрос, вот ты лично откуда вытащил такую мысль? Нет, не, не эту это... мысль, а в принципе не ну, само построение вопроса. Слушай, ну, ты, ты родился в России, ну, или там в Советском Союзе, говоришь на русском языке. Для того, чтобы общаться в каком-то коллективе, у тебя есть нормы построения предложений. Значит, ты общаешься по норме предсто... составления предложений. Ну там за 30-40 лет или там за 20 люди их осваивают, как составлять предложение. А дальше Петр Георгиевич говорит, и каждый из нас плетет плетенки из слов. То есть вот те слова, которые известны, подставляют в эти схемы. Иногда это позволяет задать осмысленный вопрос, как, как ты сейчас. Иногда бессмысленный, как другие некоторые люди. Но иногда из этого можно диссертацию прям составить. Иногда люди на конференции часами так общаются. Разговаривают бессмысленными конструкциями. Вот. И этот вопрос оттуда. Ну, выглядит пока как перебор. Вариант. Чему? Не знаю. Значит, мне еще надо подумать. Окей. Окей, хорошо. Пока. Спасибо. Ага. Так, ну что, завершаем. Я хочу сказать, что не могу в последнее время после наших семинаров и после всего этого СМД-бара невозможно слушать научные семинары, выступления. Иногда просто разговаривать с людьми невозможно, потому что они как раз говорят словами и думают словами не используя схемы. Схема дает такую четкость, такую ясность и такое богатство движения в этом пространстве. Она дает свободу, которую не дает перемалывание вот, и плетение слов в обычном нашем естественном языке. Это здорово, что у нас есть схемы и графический язык. Алексей, ну скажи, про чистое мышление что-то в моем сообщении было? Что-то было. Стало понятнее, что такое чистое мышление? Стало богаче содержание этого. Понятие стало богаче. Значительно богаче. Спасибо. Спасибо вам большое. Всем спасибо. пока. До новых встреч. Через две недели, как обычно. Максим, спасибо. Спасибо всем. Пока. Да, всем счастливым.